Несколько лет назад известный американский миллиардер Илон Маск заявил о создании нового проекта в сфере нейротехнологий. Он решил соединить мозг человека с компьютером при помощи нейрокомпьютерного интерфейса, в связи с чем была создана новая компания с названием Neuralink, которая ведет соответствующие разработки в этом направлении. В своих интервью Илон Маск говорил, что будущая компания должна представлять собой форму некого нейронного кружева, состоящего из сетки электродов, которая будет имплантироваться прямо в мозг человека без хирургического вмешательства. Таким образом, к коре головного мозга и лимбической системе будет добавлен еще один слой, который будет давать возможность человеку осуществлять взаимодействие с компьютером. Полученные нейротехнологии, согласно идеям и принципам травогурмонизма, вначале будут использоваться в медицине, уже проводились опыты на свиньях. В будущем предполагается, что нейропротезы будут имплантировать лицам, которые имеют различные заболевания с целью улучшения качества их жизни и восстановления функций органов, утраченных по каким-либо причинам. В дальнейшем компания Нейролинк планирует выпустить на рынок нейроимпланты, для массового использования, что так возможность подключить человеческий мозг к нейронным сетям с использованием интернета. По задумке самого Илои человеку будет достаточно использовать собственные мысли для быстрого ввода текста в социальных сетях и приложениях, где имеется его учетная запись. Это сразу же предоставит человеку возможность оплачивать покупки в супермаркетах и интернете, оплачивать тарифы ЖКХ услуги интернета, а также вносить платежи по кредитам при помощи мыслей. Все операции можно будет делать через мобильные приложения, которые уже имеются в наших смартфонах. К сожалению, трансгуманизм со своим активным внедрением нейротехнологий в жизнь человека тем и опасен, поскольку власти используют его в качестве прикрытия своих замыслов. В случае массового распространения нейрокомпьютерных технологий Мир может подойти к критической точке, когда общество окажется в плену новой кибернетической системы, где люди будут полностью привязаны к интернету. Средства массовой информации, массовая культура и реклама и прочие политтехнологии смогут убедить человека имплантировать нейроинтерфейс в свой мозг добровольно. Внедрив в массовое сознание идею о пользе нейрокомпьютерного интерфейса. Человек будет убежден, что он сможет иметь много технических возможностей, он также получит возможность общения и взаимодействия с искусственным интеллектом чуть ли не напрямую. Помимо этого, население смогут убедить и в том, что нейрокомпьютерный интерфейс выгоден и для государства, поскольку это позволит обеспечивать безопасность и контроль за людьми, но и исключительно в благих целях. В итоге, подключив все общество к компьютерам через нейротехнологии, мировая элита попытается создать электродный диктаторский режим с использованием искусственного интеллекта и нейродных сетей, куда человечество уже будет встроено. Как бы смешно и странно это ни звучало, но идея нейроинтерактивной модели управления человеческим из научного фильма «Матрица» может в определенный момент стать нашей реальностью. Глобалисты на протяжении долгих лет стремились к мировому господству и осуществлению контроля за большинством населения. Сеть интернет, нейротехнологии и искусственный интеллект оказывают ей в этом большую поддержку. Так или иначе, наше общество не должно терять здравый смысл и рационально подходить к подобного рода изобретениям. Необходимо осознавать, что нейронные кружева и нейрокомпьютерный интерфейс могут стать основой для контроля и управления над сознанием человека при помощи компьютерных технологий и искусственного интеллекта, который сегодня активно внедряется во все отрасли. Этот научный прорыв, который может произойти в ближайшие несколько лет, скорее всего приведет к созданию кибертехнического тоталитарного режима. Человечество стоит опасаться этого уже сегодня.